Я Владимир Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема – признание своих ошибок. Часто ли в вашей жизни сознавались людям о главной себе в том, что вы были неправы? Часто ли вы себе говорили, да, я ошибся, я принимаю этот опыт, больше так поступать не буду, я сделаю выводы? А часто ли вы извинялись за принятие неправильных решений, действий или бездействий, которые приводили к неким неприятным последствиям. Сознавались ли вы, по-простому говоря, своих ошибках. Важно помнить, что только люди, сильные духом и разумом, мудрые, умные, могут признаваться в своих ошибках. И лишь человек слабый духом, с заскаливающим процентом гордыни, эгоистичный, себе любивый, никогда в этом не признается. Он будет считать до последнего момента до последнего вздоха своей жизни будет считать, что он прав, что он не может ошибаться, что он идеальный, что он все о мире знает, ему нечем учиться, ему прежде всего стыдно учиться, не хочется учиться, он сам кого угодно научит. Таких людей судьба порой жестоко наказывает за такие, мягко говоря, странные мировоззрения. Я считаю, что наша жизнь – это, уч это учитель. Мы в этой жизни ученики. Каждый день нашей жизни – это опыт, это урок. Все зависит от того, насколько вы прилежный ученик. Считаете ли вы для жизни, для Господа и для мира отличником? Если вы ученик хороший, достойный, то вы видите свои ошибки, вы с ними соглашаетесь, вы делаете соответствующие выводы. Вам учитель в этом помогает то есть жизнь вам выставляют хорошие отметки, вам не позволяют спотыкаться о ваши же собственные ошибки, то есть судьба в вашей жизни будет вам благоволить и помогать вам, вы не будете наступать постоянно на собственные грабли, вы будете учиться на своих ошибках, но каждый раз на новых, ошибки будут менее изощренные, более мягкие, интересные, то есть учитель вас будет любить и выставлять вам в жизни будут хорошие отметки. Тем же ученикам, которые считают, что они уже все знают, считают себя выпускниками школы, будут неприятные уроки жизни. И пока они не поймут, что вся жизнь – это учеба, недаром говорят «Век живи, век учись», каждый день – это урок. Если эти люди не поймут этого, жизнь будет постоянно преподносить им неприятные сюрпризы. Очень важно понимать, когда человек не стесняется учиться, когда он осознает, что он недостаточно опыти, недостаточно умел, недостаточно мудр. Жизнь ему в этом помогает. Она дает ему интересные уроки судьбы, которые ему по силам, поскольку судьба и Господь никогда не дают на наши плечи такого, чего мы не сможем выдержать. Это говорит о том, что если вы принимаете жизнь как урок, принимаете себя как ученика, не стесняйтесь учиться, желаете учиться, и сознаете очень важно свои ошибки, понимаете то, что любой урок, любое учение предполагает ошибки, вы будете просто счастливы от того, насколько к вам будет хорошо относиться судьба. Люди будут чувствовать, что вы искренний, добрый, открытый и честный человек. Вам будут верить, вам будет судьба верить. У вас наларятся отношения в обществе. И все те неприятности, которые вас до этого преследовали, когда вы не смели сознавать свои ошибки, уйдут. Призываю вас. Признавайте свои ошибки. Не стесняйтесь это делать. Не стесняйтесь учиться. Не стесняйтесь быть учеником. Отбросьте в сторону гордыню и эгоизм. Поймите, жизнь это школа. Это не просто каждый день, наполненный какими-то событиями. Я считаю, что если день прожит хорошо, это счастье. Если плохо, это опыт. Запомните, любой день он уникален. Делайте выводы, учитесь. И Если вы в каком-то случае своим действием или бездействием допустили ошибку, признайте себе людям в этом. Извинитесь обязательно перед людьми за ту ситуацию, которую вы создали. Сделайте верные выводы и больше так не поступайте. Главное, искренне в этом сознайтесь. Вы начнете уважать себя, вас начнут уважать люди. К вам судьба повернется лицом, и все у вас в этой жизни наладится, поверьте. На этом все. Берегите себя. Подписывайтесь на канал и оценивайте видео.